Здравия желаю! С вами Игорь Подвысоцкий. Рубрика «Советы начинающим». Это будет короткий ролик из серии «Никогда так не делай». Недавно один подписчик задал мне вопрос. У нашего дома почему-то на одной из стен, возле которой стоит печь, осыпается штукатурка а потом по моей просьбе прислал фото этой печи и этого дома. Эти фотографии очень интересны. Мне разрешили их показать, но без указания имени автора. Скажу лишь, что человек этот купил участок с домом в садовом товариществе близ города Карпинска в Свердловской области и хочет понять, что происходит. Штукатурка сыплется, печь разваливается. Причина происходящего, на мой взгляд, очевидна. Домик маленький. Поэтому предыдущий хозяин, желая, видимо, сэкономить место, решил поставить печь вплотную к стене, в угол. И к чему это привело? Зимы на Северном Урале довольно холодные. Горячая печь двумя своими стенками нагревает не помещение, а внешнюю стену дома. Снаружи у нее хороший минус – а внутри хороший плюс и разница температур может иногда достигать порядка 100 градусов естественно что в таких условиях образуется конденсат стена начинает мокнуть потом подмерзать штукатурка трескается и сыплется я даже опасаюсь за состояние шлакоблоков из которых сложены стены дома на фотографиях мы также видим Какое плачевное состояние у печи. Вот представьте, зима, уезжает хозяева из сада. Влага в стенах передается остывающим кирпичам печи. Дом медленно выстуживается до уличных минусовых температур. Мокрые кирпичи на морозе начинают трескаться. Короче, какой вывод, друзья. Никогда не стройте печь вплотную к внешним стенам дома, если не хотите получить такие последствия. Обязательно оставляйте зазор между стеной и печью. Пусть теплый воздух свободно циркулирует и лучше обогревает помещение. Чтобы проверить свои мысли, я заглянул в книгу Порфирьева «Печные работы». На шестой странице приведены несколько примеров размещения печей в помещениях. Обратите внимание. Нет вариантов, где бы печь стояла плотно в углу. Не стал тратить время на поиски в других источниках. Уверен, другие авторы придерживаются таких же правил. Если вы вдруг знаете другие примеры, пишите в комментариях, будем разбираться. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.